Я за комфортный город для всех. За 10 лет я и моя команда сумели добиться многого. 40 социальных аптек стали доступны для маломобильных граждан. Запущен проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Улучшены жилищные условия более 100 петербургским семьям. Создан профсоюз социальной сферы. Организована систематическая помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Внесены Важные поправки в социальный кодекс, которые помогают улучшить жизнь многих людей. Комфортный город для всех – это школы и поликлиники в шаговой доступности. Жилье для жизни – качественное и доступное. Проблемы ЖКХ – качественное – обслуживание граждан. Обоснованные – тарифы на услуги. Ликвидация свалок – грамотная политика в экологии и природопользовании. Организация общественных пространств с учетом ваших потребностей и пожеланий, адаптация транспортной инфраструктуры с учетом развития города и района, поддержка предпринимателей малого и среднего бизнеса, организация качественного детского отдыха, в том числе за счет средств бюджета города, социальная политика, реальная помощь нуждающимся и объективная оценка задач и проблем, Поддержка общественных организаций, создание дополнительных бесплатных парковочных мест. Моя предвыборная программа составлена по вашим обращениям, с которыми я уже работаю. Как общественник я сделал многое, как депутат я могу сделать больше, а вместе мы можем сделать гораздо больше.